У меня нет времени. <свят> вопрос, а кому сейчас легко? У кого есть время? Понимаете? А, может быть, этим бизнесом стоит заниматься именно потому, что у вас нет времени? Вот сейчас вам сколько лет? Как вы думаете, с возрастом времени станет больше? На пенсии может быть. Другой вопрос, а сможете ли вы не работать на пенсии? То есть, времени опять же может быть и не будет свободно. Этим бизнесом люди занимаются именно потому, что хотят сэкономить время. Я занимаюсь этим бизнесом для того, чтобы не работать по найму. И возможно, начав заниматься со мной в команде сейчас этим бизнесом, вы сможете построить организацию, которая вам позволит уволиться с ваших двух работ, на которых вы работаете, которая вам позволит оплатить кредиты себе и родителям, которая вам позволит восстановить болезни и так далее, и так далее. То есть, возможно, то, на что у вас сейчас нет времени позволит вам высвободить огромное количество времени, которое вы сейчас тратите на то, чтобы просто зарабатывать деньги. Поэтому рассмотреть мое, не мое, пока вы не попробовали, и говорить. Поэтому утверждать мое, не мое, пока вы не попробовали, наверное, рано Просто рассмотрите и попробуйте. Потому что, возможно, это именно ваше. Но для этого нужно просто в это вникнуть.